Этот национальный проект, он нацелен на стимулирование и повышение производительности труда на предприятиях базовых не сырьевых отраслях экономики. То есть предприятия, которые участвуют в нацпроекте, которые прошли отбор, они могут без каких-либо инвестиций в основной капитал повысить производительность труда на своих предприятиях в течение трех лет до 30%. Прежде всего, я считаю, что это повышение против труда, это увеличение, возможно, нашей выручки, приобретение каких-то новых компетенций, инвестиции в себя, в свое обучение, которое самая окупаемая инвестиция ⁇ это однозначно, по-другому взглянуть на те наши проблемы, которые существуют, возможно, приобрести какие-то новые компетенции, как я уже сказал, высшие, которые позволят нам выйти на какие-то другие дополнительные рынки.